Всем привет! Вы на канале НБ Фитнес и с вами я, Бог Наталья. Сегодня предлагаю вам тренировку на все группы мышц с помощью планок. Планка – это универсальное упражнение, которое подходит как для новичков, так и для тех, кто занимается фитнесом уже давно. Если вы хотите увеличить нагрузку, вы просто увеличиваете время выполнения этого упражнения. Либо вы добавляете виды планок для продвинутых. Многие думают, что планка это упражнение для мышц живота, но на самом деле она комплексно задействует все группы мышц Первое, что я предлагаю, это планка на локтях и коленях Локтевые суставы мы ставим четко под плечами, колени на ширине плеч, стопы вместе От ягодиц до копчик, кончика макушки должна быть четкая прямая линия Для тех, кому этот вариант покажется простым, вы можете стоять на прямых ногах Главное – это выдерживать прямую линию позвоночника. Копчиком мы тянемся назад, головой вытягиваемся вперед. Если вы не контролируете поясницу, можете слегка подкрутить копчик под себя, зажать ягодицы. Так как зажать ягодицы и не подкрутить копчик у вас не получится. С прогибом поясницы, зажать ягодицы нет возможности. Опускаемся, расслабились, немного подышали, восстановили дыхание. Следующий подход мы делаем на прямых ногах. Ноги ставим на ширине плеч, колени прямые. Головой вытягиваем позвоночник снова вперед, зажимаем ягодицы, подкручивая копчик под себя. Обязательно тянемся головой вперед, копчиком назад. Помним, спина прямая, как столешница. Дыхание не задерживаем. Дышим. Для тех, кто хочет усложнить, поднимаем правую ногу, вытягиваемся головой вперед, ногой назад, спина все так же прямая, дыхание не задерживаем. Меняем ноги, поднимаем левую и также вытягиваемся ногой назад, головой вперед. Следим за поясницей, не прогибаемся в поясничном отделе. Опустили ногу и опустились сами. Также расслабились, восстановили дыхание, немного полежали. Хорошо. Для следующего упражнения ставим руки прямыми в упор перед собой. Ноги также на ширине плеч, пальцы ног в упор. Выравниваем колени и выполняем планку на прямых руках и прямых ногах. Все так же головою вытягиваемся вперед, копчиком, пятками тянемся назад, зажимаем ягодицы, контролируем поясницу, дышим дыхание ни в коем случае не задерживаем мышцы живота напряжены дышим держим не забывайте все время вытягиваться головой вперед копчиком назад представьте свой позвоночник и вытяните его в одну прямую линию следите кисти должны быть четко под плечевыми суставами хорошо опустились расслабились. Каждый подход планок выполняем по 45 секунд. Хорошо. Медленно округленной спиной поднимаемся. Размяли плечевой пояс. плечи по кругу назад. И еще один подход на прямых руках и прямых ногах. Удерживаем положение. Теперь для усложнения поднимаем руки поочередно. Поднимая руку, вытягиваемся головой рукой вперед пятками копчиком назад меняем руку и то же самое тянемся головой и рукой вперед копчиком ногами назад когда меняете руки старайтесь удерживать таз четко по центру со стороны в сторону таз не перемещаем живот подтянут напряжен дыхание не задерживаем снова потянулись головой рукой вперед копчиком назад Опустили на пол и задержались. 4, 3, 2, 1. Опустились и снова расслабились и режем. Хорошо. Медленно поднимаемся округленной спиной, плечи по кругу назад. И последнее, что мы делаем на прямых руках и ногах. Это вариант для продвинутых. Поднимаем противоположную руку-ногу и вытягиваемся головой рукой вперед, ногой назад. Меняем и снова. Потянулись головой рукой вперед, ногой назад. Обратите внимание, мы поднимаем именно противоположную руку-ногу. Удерживаем равновесие, дышим. Хорошо. Также, меняя руку и ногу, старайтесь удерживать таз четко по центру и не скашивать его на бок. Не просто поднимаем, а именно вытягиваемся головой рукой вперед, ногой и назад. Опускаем на пол. Хорошо. Задержались. И опускаемся полностью. Расслабились. Положите голову на бок, чтобы полностью расслабить мышцы спины, поясницу. Закройте глаза и немного задержитесь в этом положении. Следующий комплекс плана, который я предлагаю, это боковые планки. Самая простая и легкая, это на согнутых ногах и локтях. Поднимаем таз, хорошо, и удерживаем это положение. Здесь также мы не провисаем на плечевом суставе, обратите внимание, чтобы локоть стоял тоже четко под плечевым суставом. Дышим, дыхание не задерживаем. Это самая простая боковая планка для начинающих дыхание не задерживаем и еще немного прошу и опустились на пол следующее упражнение выравниваем ноги поднимаемся как вариант чтобы упростить это упражнение, ставим одну ногу вперед, вторую чуть назад. Ноги прямые, стопы направлены вперед. Также поднимаем таз и удерживаем его на весу. Головой тянемся вперед, живот подтянут, локоть четко под плечевым суставом. Чтобы немного усложнить, положите стопу на стопу сверху, направьте пальцы ног вперед и удерживаем положение. Дышим. Для тех... Кому этот вариант покажется простым, поднимаем верхнюю ногу правую и удерживаем на весу. Живот подтянут, таз не провисает. Хорошо, приподнимаемся, складываем ноги, рука опорная через верх, живот подтянут, слегка наклоняемся и делаем небольшую пружину, чтобы расслабить. Хорошо. Для следующей планки. Рука прямая в упор, выравнивая ноги, стопы направлены четко вперед, поднимаем правую руку, выводим в потолок, образуя букву «Т». Таз не провисает, головой вытягиваем позвоночник вперед, живот подтянут, мышцы живота напряжены. На выдох выполняем скручивание вниз, на вдох выводим руку в потолок. Следите, чтобы таз у вас был в одной точке. Тазом не петляем, удерживаем его на месте. Скручивание от поясницы выполняется. На выдох скручиваемся вниз, на вдох рука в потолок. Хорошо. Рука за голову, Внимаем ногу, удерживаем положение, дышим, головой тянемся вперед, ногой назад. Хорошо. Опустили руку, ногу опустили сами. И снова вытягиваясь через верх Наклон в сторону, живот подтянут И легкая пружина вниз 4, три, два, один Хорошо Выполняем все то же самое с другой стороны Начинаем с самой простой планки Поднимаемся на локоть и согнутые колени Таз приподняли, удерживаем его в одной точке Головой тянемся вперед Дышим, держим Дыхание ни в коем случае не задерживаем. Помним, локоть у нас находится четко под плечевым суставом. Живот подтянут. Головой вытягиваем позвоночник вперед. Плечи к ушам не подтягиваем. Спина прямая, живот подтянут. Совсем немного. Дышим. Еще 4. Три. Два один Опустились, расслабились. Хорошо. Для следующей планки выравниваем ноги. Помните. Упрощенный вариант на прямых ногах. Одна стопа. верхней ноги левой вперед. Правая нога слегка назад. Стопы направлены вперед. Приподнимаем таз, живот подтянут, все так же головой. Тянемся вперед. Хорошо, более сложный вариант. Возвращаем ногу. Стопа на стопу, пальцы ног направлены вперед. Помним. Локоть под плечевым суставом, живот подтянут, головой все так же вытягиваемся в одну сторону, затем поднимая ногу усложняем этот вариант и вытягиваемся ногой в другую сторону, дышим, держим, дыхание не задерживаем, совсем немного, отлично, опускаем ногу, опускаемся сад, складываем ноги. Поднимаем опорную руку, через верх вытягиваемся, делаем наклон и легкая пружина вниз, живот подтянут. Хорошо. Выравниваем ногу, ноги, выравниваем руку, поднимаемся вверх, таз не провисает. Выводим левую руку четко в потолок, образуя букву «Т». Вытягиваем позвоночник головой вперед, живот подтянут, дышим, держим. Хорошо. Удерживая таз на месте, на выдох выполняем скручивание, на вдох руку возвращаем в потолок. Таз обязательно удерживая на месте, скручивание выполняем от поясницы. Хорошо, на выдох вниз, вдох рука в потолок, хорошо рука за голову. Приподнимаем ногу, задержались 4, три, два. Один. Опустили ногу, опустили руку и опустили сами. Поднимаем опорную руку, вытягиваемся, живот тянули через вверх, наклон в сторону. На сегодня урок закончен. Всем спасибо, кто был со мной. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть новое видео. Всем пока!